Добрый день, друзья, адвокат Александр Юксютин, сегодня я хочу поговорить о таких случаях. На самом деле очень важно знать о таких проблемах, потому что они не очевидны. Вот недавно я столкнулся с ситуацией, когда Ко мне обратился человек, клиент, у него умерла сестра и возникла проблема. А проблема была связана с тем, что появилось завещание, и смерть наступила в Израиле. В результате появилось это завещание, которое нотариально оформлено, и оно было оформлено якобы за несколько дней до кончины. При этом она до этого болела в течение года, находилась в больнице. Завещание оформлено практически на постороннего человека, на того, кто... Помогал ей определенное время перед смертью, какие-то бытовые вопросы они решали. В этом завещании указан еще адвокат и ее подруга. При этом родственники по этому завещанию не получили никакого имущества. Когда мы начали разбираться в ситуации, то установили, что на самом деле это такие, такие случаи не являются одиночными. И что, скорее всего, по данной схеме действуют мошенники. Поэтому надо здесь понимать, что такое может быть, особенно если смерть наступает вашего родственника за границей. Почему это важно? Потому что, например, в данном случае, чтобы обжаловать это завещание, необходимо обращаться в соответствующие структуры, органы в Израиле. То есть в данном случае есть порядок обжалования через суд. Необходимо установить определенные факты, соответственно подготовить само заявление в суд это делает адвокат естественно израильский стоимость таких услуг не дешевая то есть там порядок цифр ну, чтобы вы понимали подготовить заявление и участие в суде может стоить 10 тысяч долларов может 20 и более Потому что стоимость недвижимости в Израиле большая. И когда возникают вот такие спорные вопросы, либо подозрения на мошенничество, на подделку документов, то обычно адвокаты не хотят браться за эти дела, потому что, во-первых, они тянутся долго доказать факт мошенничества и подделки очень тяжело. А, и на самом деле многим известно и в адвокатской среде, вообще в юридической среде, о том, что именно в Израиле а, такие случаи частые. И некоторые утверждают, что таким образом действуют даже организованные преступные группы которые специализируются на подобных аферах, связанных с недвижимостью, связанных с наследством. И в том числе в этих группах участвуют также нотариусы, местные адвокаты и даже судьи. Поэтому это надо знать. И я поэтому и снимаю это видео, чтобы вы а, были осведомлены о таких возможных ситуациях. Потому что очень много а, людей, а, наших соотечественников, они а, отправляются в Израиль на лечение. И если вы а, знаете, что ваш родственник поехал в Израиль лечиться, то вы можете, в принципе, спрогнозировать такие возможные ситуации мошенничества в отношении вашей семьи. Я бы советовал в данной ситуации находиться рядом с вашим родственником, если он находится в тяжелом состоянии, то жить в это время в Израиле, посещать больницу и фиксировать, как можно больше фиксировать все, что происходит. Может быть даже устанавливать какие-то системы охранные, либо каким-то образом беспокоиться о судьбе этого человека чтобы и персонал больницы, и менеджмент понимали, что это не просто один человек, за которым никого, собственно говоря, нет. И что за него никто не будет, и за его, и за его имущество никто не будет судиться и отстаивать свои права. Поэтому это как вот один из возможных вариантов предотвращения таких фактов мошенничества. Конечно, если вы, вам известно о том, что у вашего родственника, иммигранта в Израиле, или в Канаде, или в странах Европейского Союза, есть имущество. И что есть вероятность того, что человек может умереть. Например, он больной каким-то тяжелым заболеванием, находится в больнице, проводится лечение. И есть большая вероятность того, что он, он может умереть. Поэтому особенно в этих ситуациях необходимо просто-напросто для себя подумать, как вы можете обезопасить себя и свою семью, чтобы зафиксировать его истинное намерение, его истинное желание насчет наследства, насчет его имущества. Потому что вы должны понимать, что даже если у вас будет информация о том, что он написал завещание, например, на вас или на какого-то другого родственника, но в последний момент, даже в последний день, может появиться другое завещание, которое будет иметь юридическую силу. А то завещание, которое было оформлено перед этим, а согласно уже новому завещанию, закона оно уже не будет действовать. Поэтому здесь нельзя быть уверенным на 100%, что не появится какого-то эффективного документа. Или бывает еще ситуация, когда появляется фиктивный договор купли-продажи или фиктивный договор дарения а, недвижимости то есть это тоже надо учитывать поэтому необходимо проверять и мониторить реестры это отдельная услуга, которую следует заказывать а, уже либо у нотариусов, либо у адвокатов в той стране, где находится это недвижимое имущество и в случае выявления регистрации таких договоров, и если еще человек живой, то тогда, то тогда можно зафиксировать его показания и провести освидетельствование медицинское, для того, чтобы зафиксировать его Состояние здоровья, чтобы потом, в случае, если вдруг он находится при смерти, использовать эти доказательства в суде для подтверждения факта подделки документа. Еще вот такой важный момент, в случае, если такое произошло, и есть возможность отбора образцов, то тогда необходимо опять же со специалистом сделать отбор образцов каким образом убираются образцы ну, это криминалистическая процедура то есть человек просто-напросто заполняет определенный текст в определенном количестве и по этому поводу можно проконсультироваться с экспертом по черковидам. ну вот это такие первоначальные или краткие рекомендации по поводу того, каким образом обезопасить себя от такого рода мошенничества и как бы держать в голове что... такую возможность. Потому что зачастую люди они просто-напросто даже не думают о том, что такое возможно. И в результате не принимают совершенно никаких мер для предотвращения таких случаев. Поэтому здесь действует такое правило, как предупрежден, значит вооружен. Не попадайтесь на уловки мошенников, будьте внимательны и консультируйтесь со специалистами, с юристами, профессиональными, с адвокатами. В случае, если вам что-то непонятно, не стесняйтесь это делать. Тем более сейчас это доступно и онлайн, и есть интернет-ресурсы всякие. Можно позвонить, можно связаться по видеоконференции и получить консультацию, заказать исследование документов, и тогда уже у вас будет гораздо меньше возможности потерять свои имущество.